Такой же анекдот рассказать Вот когда не надо, нету, когда надо, никак, а когда не надо, лезут в голову они Можете спеть. Давай я расскажу. Давайте. А я извиняюсь, как к вам можно обращаться? как Евгений Иванович. Евгений Иванович? Да. Он спрашивает, как обращаться. Евгений Иванович, давайте, рассказывайте. Он, мужчина, мужчина садится в автобус и на переднее место, для, ну, для детей, uh -huh. а, а женщина говорит, мужчина, куда же вы сели? это для маленьких, место для маленьких. Он говорит, а что же, говорит, я за одну установку отрезать буду? Бестолковый, о боже мой, так и знал, что хулиганские они